Ритм нашей жизни ускоряется, пробка становится местом для отдыха. Фастфуд заменяет нормальную еду, а рабочий день превращается в постоянный стресс. Это может привести к болям и дискомфорту. Поэтому в домашней аптечке должно быть средство на этот случай. Мебиверин — северная звезда при спазмах и боли в животе. Северная звезда нам доверяют. Анимационные ролики Line in Space. Современный метод продвижения бизнеса.